В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, инцидент произошел в поселке Приэтокском на улице Молодежной. Во дворе жилого дома отмечали праздник, сосед бросил взрывное устройство, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что всего там было 18 человек. В результате происшествия 11 из них получили травмы. Первоначально сообщалось о 8 раненых. Дети не пострадали, они находились в доме, сказал представитель экстренных служб. Он добавил, что среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро средней тяжести. Еще три человека из соседнего дома заявили, что у них легкая контузия от взрыва. В региональном Минздраве, в свою очередь, сообщили, что семь человек находятся в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, на месте продолжает работу бригада медиков, число пострадавших уточняется. В случае необходимости всех их направят на лечение в стационар, где окажут медпомощь в полном объеме. Подозреваемого задержали, как сообщают власти региона. В момент совершения преступления он был пьян. На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Покушения на убийство».